Сегодня загляну в Сити Палас отель. Находится он в центре Ташкента. Вот такая вот территория здесь. Селеная недалеко от дороги, но в принципе удачно он расположен. Рядом стоят рыбинцы. Фонтаны. Ну и посмотрим, что там внутри. Туристы постепенно возвращается в Узбекистан. Ну, тут небольшой подъем, правда, заболеваний, но как и везде. Вот, ну, в общем, все потихоньку начинает работать. Я в холле уже гостиницы. Очень красивый холл. <звук> угу. А сколько квадратов он получается? Тридцать восемь квадратов. Достаточно большой, большой, да? да? очень так мило здесь Это после ремонта да все ремонт а выход куда здесь окна Может, через а, хаят а, да. ага. у нас бассейн тоже очень хороший да угу. бассейн тоже угу. так, ну вот такой номерочек тридцать восемь квадратов угу. они все стандартные да у вас да. Здесь что, с ванной, да, ванная комната. В каком-то индийском стиле он сделал. Mm. Вот мы в тренажерном зале, очень симпатичный зал, видите, какая здесь утварь, инвентарь для занятий, чтобы укреплять. Приходите, занимайтесь, будете вот так вот выглядеть. Даже и вот так вот, сейчас посмотрю, как здесь выглядит, вот так вот, вот оно как красиво все Вот такой зал, ну а девушкам вот, чтобы они вот так выглядели вот, так. вот сауна, это финская сауна, да? Это финская, да Очень уютная сауна, как и все сауны, в принципе Сурые кабинки угу. Там вот здесь пар такой, и запах ну, да, приятный да. Очень приятный Пахнет Нет. просто, удивительно, благовольнее mm. Так, а здесь у нас просто. пустын Теперь мы в бассейн, да? Да, это зимний бассейн Это у нас летний бассейн. Вот так вот выглядит. А там что у нас? Ресторан Кристал Гарден. Кристал Гарден. Здесь можно пинг-понг поиграть. Кто хочет. Кто не хочет, не будет играть. Вот отнутри во дворе очень мило Можно было в знойную жару Покупаться Для детишек здесь бассейн Очень классно Давайте посмотрим внутрь ресторан Что там происходит там Было интересно заглянуть Достаточно огромная территория Просторно ну и преимущество, что в центре города находится. Можно гулять. Гулять, кстати, безопасно в Ташкенте в центре. Я не знаю, где остальные районы, но в центре очень так. Вообще здесь очень мало криминализированная страна, на мой взгляд. Такой вот ресторанчик. Спокойно. Рядом он входят родители. Номера все стандартные, однотипные. В хорошем стиле. Так что можно заселяться. ресторан здесь такой, свет негральный. кушать. Очень красиво. Такие лифты здесь на вот Ну такой вот отельчик. В отеле разобещены вот эти команды, они будут играть здесь. Я не знаю, я не уточнил почему. Вот они, наши футболисты. Скорее всего, будут играть здесь. Здравствуйте. Так, большое спасибо за отель. да, Посмотрел. Удачи вам, процветания. Мы поработаем. И гостям всего хорошего. До свидания. Ну вот я вышел из отеля. Посмотрел, какая жизнь. Жизнь начинает набирать обороты. Я имею в виду туристической жизни. Вот эта противоборствующая команда, которая будет играть здесь. Итак, в принципе, здесь удобно, красиво, приятно. Вот центр строится здесь еще один новый отель. <coughs> Мы его посмотрим потом. Вот такой вот центр Ташкента. Там недалеко Винхам отель тоже. Ну, вот хайат Реджинс, Винхам и вот наш сегодняшний Сити Палас. Ну что ж, потом будем. Что смотришь?